Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основателю и руководитель нашего фонда это Денис Салагуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом. И наш фонд ⁇ это рабочие места. Социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем людям возможность зарабатывать, кормить свои семьи. Мы охватываем огромный класс населения нетрудоспособного, пенсионного и тех людей, которые потеряли или сократили с работы их. И, конечно, молодежь. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги – в таком количестве, чтобы могли все люди жить а, полноценно, интересной и насыщенной жизнью. И сегодня, ребята, я начну свой вебинар именно с денег. И некоторые очень много, конечно, вопросов задают. Не знаю а вам, но мне поступает очень много вопросов. А, что является продуктом? Какой продукт в вашем фонде? А у нас, нашим продуктом являются это деньги. И на сегодняшний день у нас есть две инвестиционные площадки, которые а, есть инвестиции в, на бизнес-земле. И Две программы, автопрограммы, которые позволяют заработ, заработать эти программы не только на машину себе, но еще и на квартиру. И а, есть и семь млм площад. Но сегодня я хочу начать наш вебинар именно с денег. Вообще существует семь законов денег. Деньги требуют к себе уважения. И закон денег тем более. И я хочу сегодня именно начать с этого. У каждого человека свои отношения к финансам. Кто-то с деньгами дружит, а кто-то не очень. Но практически всем хочется иметь денег столько, сколько нужно и даже больше. Как правило, деньги любят тех, кто умеет с ними обращаться и следует их законам. Эти законы не так уж сложны. Многие их игнорируют, считая абсолютно ерундой и совершенно напрасно, ребята, я вам скажу. Ведь деньги требуют к себе уважения, а законы денег тем более. Но сегодня я хочу познакомить именно с семью законами а, э, денег. Первый закон – это выбор. Суть его проста. Каждый человек сам выбирает, быть ему богатым или нет. Мы создаем сотни убеждений, которые ограничиваем э, сами себя, не верим ни в свои способности, ни в возможности, которые нас окружают, хотя считаем себя достаточно умными. Второй закон – это закон капитала. Речь идет как раз не о деньгах. Подлинный капитал – это ваша способность зарабатывать. А, та сумма, которую вы получаете на сегодняшний день, является мерой того, насколько вы а, выработали в себе способность зарабатывать деньги. Повышайте свою личную ценность, развивайте свои способности и навыки, стремитесь к лучшему, а, чтобы работать не больше – ну, стремитесь к тому, чтобы работать не больше, а лучше. Лучшая инвестиция – это инвестиция в себя самого. Третий закон – это закон перспективы. Принимая финансовые решения, просчитывайте свои шаги наперед. Другими словами, начиная новое дело или проект, глупо рассчитывать на быструю прибыль. Пусть сейчас ваш доход невелик, но если в перспективе ваше дело может о, увеличить его в десятки, а то и в сотни раз, а, наберитесь терпения и следуйте намеченному плану. Богатые люди всегда смотрят в будущее. Четвертый закон – это закон сбережения. Всегда нужно откладывать 10% от своих доходов. На первый взгляд может показаться, что это смешно а, и слишком много. Да и ситуации в жизни бывают разные, долги, непредвиденные крупные расходы, бывают разные или слишком маленький доход и тому подобное. Но... Если, например, 10% это для вас чересчур большая сумма, начните хотя бы с 1%. Затем через определенное время начните откладывать уже 2 или 3% и постепенно доводите до 10%. Это деньги, ваш финансовый резерв, который позволит вам себя чувствовать относительно безопасности. Пятый закон – это закон инвестиций. Один из наиболее важных денежных законов – никогда не спешите расставаться со своими деньгами. И прежде чем инвестировать, тщательно изучите то дело, в которое вы собираетесь вложить свои кромные Деньги – это в каком-то смысле часть вашей жизни, ведь вы потратили определенное время, чтобы их зарабатывать. Так стоит ли обеспечно относиться к результатам вашего труда? Всегда спрашивайте себя, что произойдет, если вы потеряете все, что собираетесь вложить. Если эта потеря будет для вас болезненной, то разумнее отказаться от этой инвестиции. Ведь лучше сохранить то, что а, есть, чем потерять нажитое. А, закон сохранения – это шестой закон, ребята. Прочность нашего, вашего и, на, и моего, и вашего финансового будущего определяется вовсе не в том, сколько денег мы зарабатываем, а сколько у нас остается из заработанного. Те 10%, которые вы откладываете, не берите в счет. И седьмой закон – это закон анализа. Регулярно выделяйте время для того, чтобы проанализировать ваше финансовое положение. И делать это нужно не раз в год, а хотя бы раз в неделю. Размышляйте над тем, как разумнее распорядиться собственными деньгами. Чем больше времени вы тратите на размышления о финансах, тем более продуманным и разумным будут ваши решения. Вот э, об этом я сегодня и хотела именно э, с вами поговорить. Ну, а теперь... Давайте, наверное, я дам вам такой вот совет. Мне его в свое время дала очень хороший тоже сетевик. Мы с ней до сих пор дружим, Ирина. Она мне вот такой вот совет дала. Ольга, если когда-то в жизни вам придется выбирать между финансовой независимостью и сексуальной привлекательностью, то выбирайте финансовую независимость. С годами она станет вашей. Сексуальной привлекательностью. Ну и сейчас, ребята, я э, сделаю демонстрацию экрана. И мы перейдем именно э, в мой кабинет. Как вы все видите, мы находимся у меня в кабинете. А, как стать нашим партнером а, фонда взаимопомощи World Money? Для этого нужно вам открыть реферальную ссылку, которую вам дал ваш пригласитель, и пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. И единственное, что после регистрации обязательно нужно подтвердить, Регистрацию через вашу почту. Почта должна быть в Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. И прежде чем регистрироваться, ребята, я делаю акцент. Проверьте, пожалуйста, в рабочем ли состоянии ваша почта, которую вы указали, просто зайдите несколько раз и выйдите с этой почты, чтобы быть уверенным о том, что когда вы будете делать внутренний перевод или вывод денежных средств, у нас это тоже подтверждается через вашу почту, чтобы почта была ваша в рабочем состоянии. Итак, вы зарегистрировались, подтвердили свою регистрацию через вашу почту и сайт перегрузился и перед вами открылся вот такой кабинет. Я очень советую прописать, пожалуйста, заполнить профиль и прописать свой Skype, свой телефон, если вы не указали при регистрации, то, пожалуйста, укажите, укажите, пожалуйста, вашу страничку ВКонтакте. Для чего это нужно, ребята? А это нужно для От того, чтобы спонсор ваш мог связаться с вами и ваши Люди, которые э, будут регистрироваться по вашей реферальной ссылке, тоже имели связь как со спонсором с вами. Следующий этап. Вы пропишите. у нас э, Здесь работаем. Вывод у нас двух кошельков на два кошелька. Перфектман и Pair кошелек. Э, пропишите. Как только все вы заполните, нажимаете кнопочку «Сохранить». Следующий этап – это у нас выбрать нужно фотографию с вашего компьютера или с телефона. Как только придет сюда код от вашей фотографии, нажать кнопочку «Загрузить». Ну и теперь разберем наши именно... Площадки. Площадки, которые на сегодняшний день, как я уже говорила, у нас есть две автопрограммы. Это автопрограмма «Энерго-мини». Вход на нее можно входить с 500 рублей, с 1000, с двух и выше. Есть автопрограмма «Энерго». На, этой, на автопрограмме «Мини» Мы зарабатываем за один круг, здесь очень много стратегий на этой программе, выбираете любую стратегию и с малым количеством партнеров вы выходите на за один круг делаете 39 пятьдесят рублей. А вот на авто-программа «Энерго» здесь вход уже составляет 30 тысяч. И за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. А что такое круг, ребята? Некоторые не понимают. Это один раз вы прошли а, именно круг. А этих кругов можно делать бесконечно. У нас заработок на любой площадке нет никаких ограничений. Нет ограничений нет в заработке, ни в выводе денежных средств, ни в чем у нас нет ограничений. Есть такая площадка, как я говорила, две площадки инвестиционные. Это бизнес. Первая площадка на бизнес на Земле, которая находится в городе Сочи и в городе Адлере. И есть такая инвестиционная площадка. Это сейфы от Word Money. Кому интересны эти инвестиции, добавляйтесь ко мне, я вам расскажу более подробно. А теперь в нашей mlm площадки Это площадка World Money. На этой площадке можно заходить с одной тысячи и за один круг вы делаете 86 тысяч. И за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Это первые ворота на нашу крутую площадку Golden Ring. Есть такая социальная площадка, это называется PD. И входить на нее можно со 100 рублей, но только на этой площадке у нас есть абонентская плата, которую нужно подтверждать каждые две недели. Это 14 дней. За один круг вы делаете... 3,800 и активируется на площадке World Bunny. Это первый стол а Также у нас есть вторые ворота на площадку крутую нашу Golden Ring. Это Golden Ring Mini. Здесь можно входить через удвоитель 2000 и можно входить сразу же становиться в первый блок за 4000. Это наш, наша стартовая площадка для... А вторые ворота, как я говорю, на площадку к большим деньгам, на Golden Ring. Здесь на этой площадке у нас есть уникальное закольцо. Мы, работая на всего лишь там два стола, и работая на этих двух столах, мы получаем пассивный доход по, а, за три уровня в глубину и реферальные вознаграждение, это по площадке Клевер Mini. И по площадке Клевер. точно так же на три уровня в глубину и на и плюс реферальное вознаграждение. А вот работая на площадке Golden Ring, мы получаем пассивный доход по площадке World Money и по площадке PDA. Есть такая площадочка у нас в BeHome, она у нас стоит отдельно, она Нет на нее ни, ни закольцовки никакой, а здесь всего лишь один рабочий стол, и всего а, за один круг вы зарабатываете всего 4000. А этих кругов можно делать а, да хоть за один день, хоть 10, хоть 20, а сколько ваша душа пожелает. Ну вот в разделе Финансы у нас, ребята, там отображается у нас, сколько вы заработали, сколько вы пополняли, сколько у вас сейчас в данный момент на балансе и сколько у вас выведено. Также в этом разделе есть внутренний перевод между партнерами и вывод денежных средств. Все в этом разделе. В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка, и партнеры отображаются до пятого уровня, в глубину. Поэтому вы все своих партнеров можете видеть вот в этом разделе. Кто стоит на первой линии, кто стоит на второй и так далее. И плюс вы увидите, на какой площадке Какая, вернее, площадка у кого активирована. Переходим на а, маркетинг именно по автопрограмме. Автопрограмма «Энергомини». Что дает нам эта автопрограмма? Она нам дает а, шикарный заработок. мы Как я уже говорила о том, что здесь мы зарабатываем. А, 30 за один круг проходим. За один круг мы зарабатываем 39 750 рублей. На этой площадке у нас нет а, привязки к первому столу. Здесь вы можете, за, минуя первый стол, можно и минуя второй, и третий, и можно заходить сразу на, на четвертый стол. А, также можно заходить на первый, и, и четвертый, на первый и второй, на первый, второй и третий. Выбирайте любую стратегию. А вот... На этот стол у нас, ребята, вот так как он полностью у нас зарплатный, у нас сюда покупки этого стола нет. Ну и начну я вам, ребята, расскажу. Конечно, с того, вот у вас в кармане всего 500 рублей. Как можно с 500 рублей заработать 39 750? Всего лишь за один круг. Вы активировали. И пригласили первого партнера. И первый партнер. У вас идет реинвест. Открывается новый, вот этот вот первый стол. И вы становитесь к своему спонсору. Точно так. Ваши партнеры будут приходить и становиться к вам на первый стол. Второй партнер и третий партнер вам дают, Переход во второй стол за 1000 рублей. А, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит становится к вам на это место. И приносит вам на баланс 750 рублей. И 250 рублей у вас идет а, вашему спонсору. Второй партнер закрыл первый стол и пришел стал на это место. Третий партнер пришел и стал на это место. Это два партнера у вас ид идут суммируется... И у вас идет автопокупка за 2003 стола. У первого партнера закрылся первый стол и пришел он встал на это место. Это полностью стол у нас накопительный. Это, здесь накапливается 6000 для покупки четвертого стола. Второй партнер закрыл свой стол и пришел встал на это место. Третий партнер закрыл свой второй стол и пришел к вам, встал на это место. И у вас открылся четвертый стол за 6 тысяч. Вот первый партнер, когда закрывает свой э, третий стол, приходит к вам, становится на это место, вы получаете 3000 на баланс для вывода. Тысяча рублей идет вашему спонсору. А вот 2000 у вас идет именно, реинвест именно вот сюда, вот в этот стол. И вы можете выставить бронь, то ли второму, то ли третьему посмотреть. У кого не хватает одного партнера, вот, например, у второго нет, он пригласил всего лишь два. А вы ему выставили и поставили свой реинвест сюда к нему у него закрылся, и он приходит, становится к вам на это место. Третий партнер закрыл свой стол накопительный и приходит, становится на это место. У вас с двух со второго и с третьего. Суммируется, и идет автопокупка за 12 тысяч. Первый партнер пригласил три, закрыл свой этот стол четвертый и приходит, становится к вам а сюда на пятый стол. И приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Ну вот смотрите, и вы, с малым количеством партнеров вы заработали 39 750 рублей. Ну скажите, ведь это же не такой же трудный маркетинг, он совершенно легкий, здесь легко работать. Здесь настолько а, все а, расстанавливает. Единственное, что выставили брони, а, пригласили партнера, проверили, посмотрели, выставили брони, а, пригласили следующего, опять выставили брони. Все становится а, гладко, все спокойно. Здесь слаживается все как в домино. Вот такая вот площадка у нас есть. А, а, я считаю, что она очень денежная. И всех всем советую, ребята, начать именно с этой площадки. Здесь вы можете заработать 39,750 и за 30 тысяч активировать площадку Энерго, где вы заработаете 2 миллиона 400 тысяч. Или можно заработать активировать за 20 тысяч площадку Голден Ринг. Это ваше желание. Все делается по желанию партнеров. Ну и теперь по поводу наших любимых, наших «Голден Ринга». «Голден Ринг Mini и «Голден Ринг Золотое Кольцо» наше «Большое». Как вы видите, здесь перед вами удвоитель. Он дает переход в первый блок. Эти два партнера, которые приходят к вам, вы приглашаете. Если вы заходите через «Удвоитель», но чтобы сократить число приглашенных партнеров в два раза, вы можете сразу стать в первый блок за 4000. Итак, вы пригласили первого партнера, а он, он становится к вам в левое плечо. А вот когда выставили бронь под первого партнера, а когда становится сюда первого партнера поставить, пожалуйста, позвоните своему спонсору, и он выставит вам ваш реинвест, Именно в этот стол у нас наша изюминка а, нашего маркетинга а, и придумана тем, что а, реинвест идет именно в этот стол, не слева направо, как в других проектах а, на свободные места, а именно, а, чтобы помочь закрывать а, с малым количеством партнеров. Вот здесь вы эту семиместку закроете всего лишь пятью партнерами семиместный, семиместный стол. А как это сделать? А, делаем а, да, да так, что у нас это идет реинвест за счет этого реинвеста. А вот под второго поставьте третьему бронь. А у первого будет это реинвест. И вы выставите со своего... А, со своего кабинета выставите своему первому партнеру и получите 3700 на баланс для вывода, а за 300 рублей активируется площадка «Клевер Мини». А вот четвертый и пятый партнер вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок и плюс закрывают вам реинвестное место. А под четвертого поставьте «Выставите бронь» шестому, а у четвертого будет «Реинвестное место». И получите уже не 3,700, а 3,800 получите на баланс для вывода. Это ваш пассивный доход с площадки Клевер. Вы перешли во второй блок, а за вами идут ваши партнеры. Реинвесты ваших партнеров. Выставили бронь, э, поставили третьего, а у первого будет это реинвестное место. И получили 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 идет активация площадки Клевер, которую вы будете получать на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А, а вот 4000 с реинвеста первого партнера, 80 с четвертого партнера и 8000 с пятого партнера. Они дают вам вообще выгоду двойную. 20 тысяч переход на... Голден ринг, большой золотое кольцо за 20 тысяч. А здесь можно получить еще, еще можно получить. Выставили здесь бронь под четвертого, поставили шестого. А у четвертого реинвестное место и получили уже 2 тысячи на баланс для вывода. Прекрасно. Перешли мы, ребята, на площадку Голден да? ринг, золотое кольцо. Маркетинг работает по тому же принципу, как и на Golden Ринге». Единственное, что здесь – совершенно другие заработки. Здесь вход, как я уже сказала, 20 тысяч. Эту площадку можно активировать отдельно за 20 тысяч. И работать именно только на этой площадке. Итак, вы перешли с Golden Ring Мини» сюда, на именно на эту площадку. И за вами идут ваши партнеры, ваши а, а, реинвесты, ваши реинвесты в ваших партнеров. А вот второго поставили третьего. А у первого будет реинвестное место и 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер. Они вам всегда приносят двойную выгоду. Переход во второй блок за 40 тысяч. И плюс закрывают ваше реинвестное место. А вы ставите бронь под шестого, а у четвертого будет реинвестное место. И 20 тысяч на баланс для вывода. И все это работает по одному. Ничего не меняется, ребята. Здесь только нужно дружить со спонсором, чтобы ваш спонсор вам правильно выставил брони. И у вас все будет складываться так, как вы желаете как э, без конца пока доходят на третий блок, партнеры наши, у них у каждого уже по 100 тысяч, по 120, по 80 тысяч на балансе для вывода. Итак, вы опять получили 20 тысяч, а вот четвертый и пятый партнер, как я говорила, дают вам двойную выгоду. Переход в третий блок за 100 тысяч и плюс закрывают ваше реинвестное место. А можно еще получить, поставить сюда бронь шестого, а у четвертого реинвеста и 5-20 тысяч на баланс для вывода. И так вы с каждого стола имеете не только по 20, а там же будут еще и реинвесты ваших партнеров. Вы будете получать без конца 20-60. Только не делайте вареную колбасу. Не надо туда по несколько выплат с одного выжимать с стола. Просто вам потом будет очень трудно. Именно с расстановкой партнеров. Итак, вы перешли именно на третий стол. А за вами идут ваши партнеры, ваши э, реинвесты. И вы выставляете, спонсор выставляет бронь по вашей э, именно вашу, именно ваш стол. А сюда выставили бронь, поставили третьего. А у первого будет это реинвестное место. И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч делятся. 10 клонов летят на World Money а за 1000 рублей. Один клон за, на четвертый стол за 5000 летит на площадку World Money. И 50 клонов летят на первый стол на площадку PDI. Они Эти клоны разлетаются не только вот именно к тому человеку, кто, а именно по всей структуре летят, разлетаются, и вся структура получает пассивный доход. А вот четвертый партнер вам приносит 100 тысяч, пятый приносит 100 тысяч. А, а поставили бронь под четвертого, шестого, а от четвертого реинвеста. И опять 100 тысяч получили. И так до бесконечности. Вот такой вот наш денежный, и причем очень денежный наш фонд. «Спортмани».